Всем привет! Очередную, очередная интересная работа от Савдализы, проясняющая лишь частично, что происходит. Ну, интересный клип. Для начала хочу еще раз повторить, что я не верю в то, что, то, что происходит по-настоящему, в плане того, что нам это так преподносят. Вы знаете, где... Вот сейчас в новостях показали, что бомбят не по стратегическим объектам, а по жилым домам именно специально. Ну, в здравом уме так делать никто не будет. А кто там? Но ну, это против себя, вы согласны? Против себя, против народа, на который будут наложены санкции. Но ну, это же бред. И был, был один комментатор, с которой у меня были совпадения по клипам. Она сказала, что очень многие представители власти, заменены на клонов. Не все, но очень многие. Вот может быть это ответ. Еще я смотрела мнение, что идут бои, подземные бои под Украиной. Может быть то, что мы наблюдаем, это либо, либо те самые бои уже наверху, либо реакция сатаников. А клип с Лолитой снимали так то сатаники. Они прямым текстом показали, Зрачок, я же показывала зрачок. Крупные кадры, близко, долго. Кто это делает? Что пришельцы с удлиненным зрачком это делают? Что у них в руках поросята. Они прямым текстом показали, что у них заложники. Так что, наверное, то, что здесь, это... Ну, я не знаю, или внимание от чего-то отвлекает. Тут что-то не за чистую монету, я вам точно говорю, это странно. С Авдолиза по каналу поднимаются люди, может быть души, вознесение, канал, канал, туннель, поднимаются души. Не знаю, что значат вот эти мелкие символы татуировки, пишите идеи. Вот Души, готовые к отбытию, уж не знаю, какие куда, готовые к отбытию. Тоже похоже на тему вознесения, правда не буквально. Заходит в комнату с круглыми светильниками. Повторяется символ круглый. То есть здесь плоские, здесь объемные, но круглые. Лежит, лежит на столе уже известный символ. Символ. Кто это может быть? Тут вариантов на самом деле много может быть. Да я так упрощаю. До до известных значений, на самом деле неизвестно. Очевидно, одно, этот кто-то в заключении, в заключении что-то поменяли переговоры. Беременная женщина моется в каких-то нереально условиях. Тут, знаете, как, как бы это сказать. Тут неприятная обстановка. несут черного козленка. Черный козленок. Сейчас где ж, где ж, где ж. Черный козленок. Черный цвет в акценте в этом клипе. У волос у всех черные, нету разнородности. До этого они были в черной одежде. Черный козленок. Засыпанная песком до половины двери, до половины окна комната. Сверху две картины. Мне один комментатор написал, не знаете, это ваше все. Ну, может, наше все, может кто-то о себе скажет, да, не знаю. Может, комментатор знает больше. Я лишь акцентирую на символах, на которых, может, никто не обратит внимания. Она висит в воздухе, у нее нет опоры, то есть это как бы виртуальная реальность или другая физика. Беременная встает, приходит и подходит подходит и целует. Она в черном одета. Тут черный, черный, черный. Целует. Сверху появляется объект. Она улетает в этом объекте. Звезды как бы в воде. В вязкой воде. А сбоку символ Сириуса. да, Где ее татуировки. На бедре изображение женско... женского бюста и она уходит в воронку. Ну, вывод клипа напрашивается сам, и чёрное полотно дальше. Вывод напрашивается сам. Некоторая личность находится в заключении, в таком заключении, что не может, в принципе, никак действовать. Обездвижена со всех сторон. То есть, сама душа этого существа поймана в ловушку в заложниках. Это существо по каким-то причинам, по причинам переговоров, каких-то изменений в политике, будет дозволено воплотиться. И готовится воплощение, готовится, в ком она так родится. Возможно, для этого существа нужна специфическая генетика. Например, на спине рисунки. Кто может быть этот символ обездвиженный? Кто может быть, если все творчество Савдализы, просматривая его исконно, там женщина с копытами, тут был черный козленок, там э, вот этот символ постоянно идет, и там был черный ангел, ангел с черными крыльями, у которого кровь из носа, и вот она показывала это прямо вот, ну, вызывая эмоцию жалости. И в том числе тот клип очень-очень насыщенные на события, которые я разобрала, предполагаю, что клип про сатана, то есть все творчество этой певицы оно специфично направлено, так что может быть может быть и чем является заключение сатаны чем оно является технически никто не знает чем является технически наша сансара и наше нахождение тут тоже вопрос сложный потому что вот э, говорят что на луне на обратной стороне луны существует ловушка душ то есть это техническое устройство это не просто переходить из сказки из абстракции такой в космос э, из непредсказуемого якобы в математику на самом деле в математике там вариантов огромное множество. Это не просто уйти из гуманитарного, такого комфортного, в точное. Но мы видим, мы видим что снимают. И я хочу предупредить, что мой канал э, изучает вот это все в таких простых символах, ориентируюсь еще на явно укороченные, упрощенные там религиозные еще источники. И у меня может получаться сильно упрощено количество участников о которых может означать он намного на может оказаться больше. Вся история может оказаться сложнее, и число тех, кто влияет на политику и участвует в этой истории, тоже больше. То есть мои версии ни разу не истинны в последней инстанции. Просто предупреждаю. Да, еще забыла упомянуть, именно савдолизе свойственно показывать существ или намекать на существ очень разных генетик. Интересный, конечно, канал. Вот Купание беременной. Однозначно что-то происходит за кадром, и людей всю планету на что-то отвлекают. А за кадром происходит что-то очень насыщенное. На ключевые события. Такие работы лишь доказывают, что мы многого-многого не видим в открытую. Пишите комментарии, ставьте лайк. и До новых встреч!